Бинарный опцион – это производный финансовый инструмент, который дает возможность получать доход на изменение котировок актива без его непосредственного приобретения. Для этого трейдеру нужно правильно спрогнозировать направление движения котировок по выбранному активу. При этом размеры дохода, риска и срок исполнения опциона определены на момент покупки. Как торговать бинарными опционами на платформе IQ Option? Для того чтобы купить бинарный опцион, выберите сумму инвестиций. Выберите актив. В торговой платформе IQ Option доступны активы из категории «Валютные пары», «Акции», «Биржевые индексы». Выберите направление тренда выше или ниже текущей цены. Установите время экспирации. Это время закрытия сделки, в которое будет зафиксирован результат торговли по данному опциону. Страйк-цена – это цена, по которой открывается опцион то есть выше или ниже которой должен оказаться выбранный актив на момент экспирации. Процент возврата – это процент отставки, который будет возвращен на счет в случае неудачного прогноза. В случае успешного прогноза вы получаете на счет сумму дохода. После открытия позиции – вы можете купить еще один или несколько опционов на тот же актив с тем же временем экспирации или открыть новый опцион на другой актив в другой вкладке. Результаты торгов будут доступны сразу после наступления времени экспирации, а сумма дохода или возврата будет мгновенно зачислена на баланс. Начните торговать бинарными опционами уже сегодня на демо-счете от IQ Option.